Привет-привет, мои дорогие! Вы смотрите канал СвайлПес и с вами Пышечка Персик. Сегодня у нас с вами рубрика коу -ко», потому что мне пришла посылочка с Афитом и как обычно я хочу поделиться с вами этой радостью и распаковочкой. Сегодня прекрасная солнечная погода, снег из кристы. я уже навалялась, набегалась. У меня была фотосессия с моими подружками. Вот мы здесь по всей красе уже навалялись в снегу. И сейчас пойдем за посылочкой. Го-го! Девчонки! Погнали! ю -ху! Девчонки купаются в снегу! Какие красавицы! как вы дальше пойдете? на катке а я забрала посылочку и иду дальше гулять ю -ху! потом придем домой вместе распакуем итак супер экстремальный трюк фламингоша платится на банане. Ой. произошла авария А, у нас уже зимние праздники закончились, и карусельки уже не работают. Но у нас еще впереди зимний фестиваль, он будет в другом месте. Я его обязательно вам покажу. А сейчас идем гулять дальше. Смотрите, ребята, какая красота, какой снег, белые деревья. Такое нежное зимнее солнышко. речка. Правда, надо замерзла все. Идем туда. ю -ху! поля это наша речка замерзшая. так тут красиво а, в общем поскольку сегодня у меня такое гуляльное настроение я еще прогулялась до теплообмена и наковыряла там всяких штучек дрючек для моих пэтиков. но здесь конкретно для лпс мало чего но мне кажется, что здесь как декорация вообще подойдет. Можно много чего использовать также на домиках, поэтому мне понравилось очень. В общем, я затарилась за копеечки, как говорится. А что, прикольно? Вот, и теперь я направляюсь, правда, еще не домой, мне надо зайти в гости к бабушке. Но если я не выдержу, то я посылку и там распакую. В общем, посмотрим сейчас по обстоятельствам, либо я дома вам ее распакую, покажем. Вот такие у нас дома в которых живут ну, обычные люди. Такие вот деревяшечки еще у нас там вот внизу стоит двухэтажечка. Все еще сохранились. И вот здесь в этом доме на пятом этаже живет моя бабушка. Сейчас мы туда рванем. Она уже ждет. Я купила ей вкусные прянички. Так что сейчас чайку попьем. А здесь какая-то авария, что ли, или что, я не знаю, посмотрите, какое облако. Мне кажется, тут что-то с горячей водой или с машиной, я вообще не понимаю, что это было Посмотрите, А, кошмар! Все, я побежала. Бабуля, я бегу. Так, домофончик, и тут такой вот у нее дворик. Ничего интересного. что ж вот мы и дома сейчас мы с вами будем распаковывать посылочку ну что ж вот наша посылочка она приехала из города Санкт-Петербурга от, эм, от Александры вот. и сейчас мы с вами будем ее распаковывать посмотрим что там внутри вот я ее покупала там переписывалась с девушкой. продавец очень хороший так что должно быть все просто отлично и сейчас мы с вами это все проверим громадная коробка если честно нет правда мне совершенно зачем такую большую потому что вот рядом с ней пэт да то есть типа в коробке пэт нормально вообще такая коробка ну наверное это просто вот самая маленькая коробочка вот, в как они это вообще вот такая вот ну, уважение в деревне. так и мы сейчас смену вот она посылочка здесь больше ничего нет это все я убираю а вот это вот вот это мы с вами и собственно говоря будем сейчас смотреть вот такой пакетик Отлично, все хорошо. Ах, ах, сразу вопрос, это что за деньги? Это жетончики с монополии Я что-то не очень поняла вообще. Отсюда а, Да, это такой мешочек, короче. Склеенный. С, клеем. с кочем, ну, О, там внутри все розовенькое, все упаковано. Хорошо, сейчас мы будем потихоньку это доставать. Ну что ж, это у нас какой-то пэтик. Девочки, девочки. У нас прибавление пэтика. Чему мы очень рады. И мы смотрим, кто у нас там. Давай, дрожочек. Ой, смотрите, это ушко. О, ух ты! Ничего, это что такое? Это веночек? Ого, классно. Я такого даже не видела. Смотрите, какой классный веночек, ребят. Посмотрите, ого, ничего себе. Это сюрприз, это аксессуарчик. Угу. Я его не покупала, это подарочек. И, ребята, это оленечка. Посмотрите, какая она миленькая. Это же сестричка нашей Фионочки. Какая она лапочка. Какая она хорошая. Ну что ж, устроим ей сейчас встречу с сестричками. Так. Так, встреча с Фионочкой. Ребят, смотрите, как они отличаются. Они такие классные вот я, кстати, не знаю вот этот такой этот узорчик, он так и должен быть или это смазано вот такое ощущение, что это так специально и смотрите, какой веночек классно прямо наушка цепляется вообще огонь она очень красивая зеленоглазка, вообще классная так, сейчас посмотрим еще одна Фионочка, Фалиночка еще одна Олежка Угу. Короче, теперь у меня три сестренки Ой, какая она вообще очаровательная Смотрите, у меня зеленые глазки, розовый носик Она такая аккуратненькая вообще Посмотрите, мне прям Да, она там немножко запачкана У меня все это вот на лапке Я даже вот не знаю, что это Но Мне кажется, что это даже что-то как производственное да, Какая-то спайка или что-то такое а Мордочка очень аккуратная Тут немножечко с прокрасочками, беда, но это все поправим, это вычищается, вот. смотрите, да, вот эту штучку я потом почищу, классно, а так, глазки все ровные, все красиво, конечно, тут вот голова немножечко с помарочками, но, ребят, я ее недорого покупала, поэтому какие тут могут быть вообще претензии, а у Фионы у нее копыта прокрашены, у этой нет. Вот. Плюс еще у Фионочки у нее номер стоит на лапке, а у этой стоит на голове. А у этой девушки ну, тоже да, цветной номер на голове и тоже копыта прокрашены. Здесь еще серийный номер. Ну то есть насколько это... Ну похоже, что это все-таки не... Подделка и не 3 d потому что на 3 d по-моему, не ставят значок LPS. Скорее всего, это оригиналочка. Ну и по качеству, вот какая она как бы красавица. Посмотрите, какие пятнышки, все. Цветам все совпадает. Вот. Ну и еще плюс один олененок у меня есть в коллекции, которого я не так давно получила. Это уже современная коллекция оленен, оленят. Ну, мне тоже он очень нравится. Он, конечно, немножко чумной, но он поменьше по размерам. Прям такой какой-то подросточек. Малышок. Ну, в общем, у меня три тетки и малыш у них на воспитании будет весь обученный. <как> так что первая первая наша распаковочка сегодня это вот такой линеночек. Ой, я не могу, какая она хорошая я просто не могу налюбоваться и она просто красавица они же всякие разные оленяты еще там со звездочками я видела на голове ну вот у меня вот такие все, других никаких нет и пока что нет возможности купить другого, другого потому что девочка с которой я там списывалась еще в декабре вот она не выходит на связь вообще никак хотя у меня отложены пэтики, все отложено но она вообще пропала не знаю, подаст мне что-то в таком красивом пакетике ярком mm -hmm. ну ладненько, мы будем о грустном о грустном и плохом, будем о хорошем так, кто у нас идет дальше так, я сейчас пощупаю это у нас кто-то тоже, это и это кто-то ага, я знаю, кто это. ребята вторая распаковочка это милая сошка все, в пакетике больше ничего нету вот. такая вот совушка кстати у нее такая блестящая голова я даже не знаю так должно быть или нет вот что такое покрытие как будто бы лаком если у кого-то есть похожая сова то пишите в комментариях ой извиняюсь Ам, покрыта ли у вас голова у совы лаком потому что я честно даже не ожидала у меня кстати у моей вот этой пышечки вот у этой пышечки тоже на морде вот такой вот лак. И я никак его не могу оттереть, я даже не знаю его происхождение. У меня такое ощущение, что если вот я начну тереть, то у меня вот эта вот вся ее беленькая прокрасочка здесь тоже сотрется. И мне очень жалко. Но она вообще не сошкрябывается, ничем не отмывается. Это не клей, я не знаю вообще, что это. И почему он у нее на мордочке тоже не знает. А это посмотрите, она... Она вся в этом клею или что-то такое, вообще не знаю Как будто ее на производство лаком полили специально Вот у вот этих проваченные глазки А это как будто целиком искупалась Может быть да, это какой-то брак на производство, я не знаю И у меня тоже есть одна совушка, сейчас они встретятся, мы их сравним Итак, ребята, вторая совушка ну да, конечно, они сильно отличаются именно за счет того, что у этой голова матовая, а у этой вообще вся блестящая. Но форма головы абсолютно идентична. Только у моей прокраска тела идет двухцветная, плюс еще крылышки, да, и хвостик розовый прокрашен, тело светлое. А у этой девушки все тело однотонное, но зато у нее вот светлый воротничок. Ну, в целом, конечно, прикольные прикольные они такие. И Это как будто бы более пучеглазые, может быть за счет раскраски, потому что форма, на мой взгляд, вообще идентичная. То есть они отличаются только именно дизайном раскраски. Вот. Которая из них помладше, которая постарше, я уже тут не знаю. Вот. И соответственно значок LPS. Вот здесь вот у этой стоит, а вот, этой, вот у этой девушки вообще не стоит. И я думаю, что C031 а здесь, ага, здесь C031G, ребята, это новое поколение, это, да, и, и значок, да, вот такой значок уже на другом поколении, а вот это первое поколение. Вот, ну, магнитиков тут Видимо было изначально предусмотрено, что будет магнитик, но они его не стали делать, поэтому его нет. Ну вот такие две девочки, они мне очень нравятся, эту усовочку я люблю, а эту я давно очень хотела, но правда честно, я не ожидала, что она будет в таком качестве. Но тем не менее, рада ее появлению, Вот ну, какого-то бешеного восторга не испытала из-за из вот этого блеска. Ну, то есть мне как бы не... Ну знаете, я же, наверное что сделаю? Я попробую потом чуть попозже, сейчас я не хочу с этим заморачиваться, у меня ну, где-то был матовый лак, я просто попробую покрасить, покрасить ее матовым лаком, чтобы она выглядела вот так, потому что обратный эффект тоже достижим. Вполне возможно матовый лак устранит вот этот блеск, который мне не нравится. И, в принципе, здесь, наверное, можно было бы даже его почистить просто средством снятия лака. Но я вот не знаю, это голубая это прокраска или цвет резины. Но тут только экспериментальный путем. В общем, такие вот две девочки. И поехали дальше. Потому что это не все. О, так, я еще кое-что зацепила, я зацепила открыточку, все такое розовое. Так, и здесь спасибо за покупку Александр, солнышко, Александр. Все очень приятно. Спасибо тебе Саша за то, что ты постаралась. Так все красиво оформить вообще, обалденно. И мне очень приятно, и патике очень классные. Здесь тоже, ребят, патик здесь Беттик и этого товарища я очень долго хотела всю коллекцию потому что познакомьтесь и это мой самый первый страусик Ой, какой он, как он ржач классный и, кстати страусов у меня не было я хотела очень страуса очень давно вообще класс ну конечно вот это у него лапка такая кривулька. Это из серии кошечка-сидячка, у которой лапка поднята. Да? То есть у этого лапка такая, ну, как бы хочется ее вот так отрезать и здесь сделать вот такую же. Чтобы он не падал и чтобы он нормально смотрелся. Ну и у этого тоже, да, то есть одна лапка такая толстая, а вторая такая вот вообще как бы тоненькая. Оно с другой стороны, он такой весь корявенький. И мне кажется, что это кто-то подстать с нашему Гоши. То есть еще одна суперзвезда, ржачная, ужасная Вот, и <смех> такой дискал Йо-го, дискобой И я постараюсь еще купить страусиков вот. Вернее, как я уже нашла Там дебаты были по переписке с продавцом Ну, в общем, удастся, если купить, то я сниму видео и потом все покажу Пачка нам ну, здесь чем-то. Хорошенький такой. Хи -хи -хи. В общем, в общем, вот. А, Саша, это не все. Ну-ка, смотрите, классно! Подарочек. Ой, еще могу смотреть игрушечка для поэтика. Так, это у нас страусеныш с игрушкой. Классно. Ну, вот это подарочек от Саши. Спасибо тебе, Саша, большое за подарочки, веночек обалденный конечно, у меня самый, наверное, огромный восторг это оленчик, вообще оленчиков очень люблю но и страус тоже, это вообще супер, он ужасно ржачный вот и если Олежка такая нежная, нежная девочка то страус, конечно, это вообще голова. то есть вот у меня такие впечатления когда я его в руки беру просто такое хулиганье может сразу хочется что-нибудь очибучить и снять какой-нибудь э, шварц прикольный так что ждите будет обязательно новые видео так и следующее что я хочу вам показать и вы в курсе что я заходила сегодня в теплый обмен. Я, кстати, там купила вот такой контейнер. Вообще, ребят, 20 рублей за контейнер. Классно. В нем удобно хранить всю эту молочевку, тонную, которую я там и набрала. В общем, хочу показать вам по-быстренькому, что мне понравилось. Конечно, здесь половину еще надо бы почистить. Но начнем вот с того, что там была такая миленькая фигурка. Вот так, сейчас фокус. Угу. Вот, скорее всего, это какой-нибудь киндер сюрприз, но она мне напоминает скунса из LPS маленького, поэтому вполне может даже, ну не то чтобы в малышей, но в какие-то декорации для детской комнаты. Совершенно спокойно. И вот таких всяких мелких зверушек я очень люблю, поэтому я взяла их много. Вот такой слоненок, вот, тоже он мне понравился. Скорее всего, это какой-нибудь типа киндер сюрприз но хорошо, когда это не сюрприз а когда ты просто пришел в магазин и за 1 рубль купил себе просто что тебе понравилось вот, там это в барахла навалом потом вот такой котик тоже мне понравился он такой харизматичный немножечко у него такой уставший, грустный вид но тем не менее он очень такой прикольный не знаю, мне прям он вообще понравился так, сейчас я сразу буду тут складывать этих всех чудиков Вот слоник, а нет, стоит так, это кто такой Ага, это утяжка, он пушистенький, у него флаффи покрытие, классненький такой, скорее всего, тоже это киндер, хотя я вообще не в курсе, последний раз киндер покупала, и не помнишь, когда. Вот, <coughs> такая вот бутылочка с пробочкой, тоже не знаю, от чего она, она вся такая какая-то грязненькая, ну, короче, надо помыть, но она мне нравится. Мне кажется, он какой-то такой вот как декорчик очень пойдет. Так, вот это мне понравилась штучка. Это зеркальце настольное. Вот, очень здоровское. Можно поставить на столик LPS. То же самое. Это тоже зеркальце. Такое на треножке. Или, может быть, даже это может быть как фоторамка. Ну тоже что-то вот на столик поставить. Какой-то декорчик небольшой. По-моему, миленько. Так, тарелочка с вишенками. Так, Потом тоже флаффи медвежонок с поднятой лапкой. Грязненький, но я аккуратненько постираю эти все плюшки, игрушки с мыльцем. Все будет чистенько. Потом непонятное какое-то существо. Возможно, даже его половина. Мне прикольнула вот эта пушистая челочка. Вот он такой какой-то немножко чумной. Но для декора тоже куда-то может вполне... Ну, конечно же, косточка. То есть косточка это вообще тут еще на ней сердечко. Это прям актуальная тема без. Дальше рюмочка. Кстати, я тут недавно заметила, что рюмочек у меня вообще практически нету. Вот, а вот такой ободок для какого-то зверя. Ну, для совсем маленького. И вряд ли он подойдет для. Ну, не знаю, может быть, для микро LPS, я вообще не знаю, куда его использовать. Но может быть там на декорации куда-то его прилепить. Ну, что это такое, что из этого придумать, не знаю пока. Но мне понравилось. Штучка-дрючка. Так. Это кошечка, у которой полотенчика на голове завернута. Тоже на миленькой, в халатике такая плюшечка. Ну, вот как декор для ванной комнаты. По-моему, здоровый. Так, вот такой бешеный заяц. Тоже, я не знаю, скорее всего, это какой-нибудь типа киндер-сюрприз, но он очень похож на вот эти игрушки ЛПС. Конечно, у него морда такая очокнутая. Ну, пусть он будет такой, какой есть. Вот эти шарики мне очень понравились. С буквой К. Ну, По-русски имя Клео пишется на К, поэтому на К, поэтому Клео Клео. Вот. Может быть еще что-то, не знаю, можно даже закрасить, в принципе, эту букву. Вот такие вот декоративные шарики, а что, классно. Так, ну эта тема вообще, деревянные бусины я очень люблю, поэтому, как я увидела, так я сразу захватила. И наверняка еще там у меня найдется, что 500 деревянных бусин, и что-нибудь я с ними придумаю. Такого чублика я уже брала в прошлый раз. Я подумала развела двух. Будет, пусть лучше будет их три, потому что где-то оформлять что-то и можно их так понаставить. Это будет забавно. Так, вот этот бантик мне понравился на резиночке. Его, кстати, можно даже куда-нибудь кошечке одеть, например. Ну, любой можно попробовать померить. Ну, вот, то есть как ошейничек или как как на голову такой декорчик. В общем, можно подумать, как его использовать. Вот, вот такой забавненький. Может быть, даже скорее как вот бусики. Короче, еще толком не знаю. Может быть, сделать отдельно бусики из этого, а из этого отдельно сделать бантик И Скорее всего, так. И я еще посмотрю, как он тут прицеплен. Если мне не понравится, то я тут еще переделаю. Вот, заготовочка неплохая. Как всегда моя любимая цветочка, стрекозочка, сердечко, вот такой вот морской коньок, вот такой маленький мотоцикл, такой грязный смеюсь, Фу. но я все это сейчас пойду мыть все равно, значит мотоцикл для мини ЛПС в их масштабе вообще огонь, так. Это маленькая неваляшка мышка, которую можно раскрасить, чтобы она была цветная. И Мне нравится, что она вот так считается. Мне понравился вот этот волк. Вот. И Я не очень люблю вообще такие заклепки, и я их не собираю. Но сам вот сама мордочка волка мне нравится. Ее можно тоже как декор куда-то использовать. Лапку тоже даже вот отдельно можно использовать. Либо я что-то еще придумаю, как обычно. Я не знаю что. Так, это у нас маленький пёсик, хорошенький такой. Так, его сюда. Это у нас чей-то паричок, шапочка. И Я думаю, что он подойдет вполне какому-нибудь мелким пёсикам. Вот, во всяком случае, поскольку там все очень недорого, то я взяла померить так, это маленький гитарист. Музыкальная тема и статуэтка, которым можно на книжную полочку поставить. Ну, такой масштаб хороший. Мне нравится очень. Так, это кто? Это маленькая бешеная белочка. Тоже прикольненькая. Из масштаба lps игрушки. А потом у меня там попался такой пакетик со стразиками. Ну, я подумала, почему бы нет. Раз у меня столько... Петов, и разные цвета для сережек жемчужинки очень даже подойдет так и кто это какой-то зверь типа кошечки или кто это собачка вот резиновая лошадка что-то похожее в прошлый раз я тоже брала короче у меня версия LPS только My Little Pony LPS совсем маленькие лошадки и вот эти две лошадки тоже не без хвоста, без гривы. но продавец мне рассказал, как можно ее сделать. Соответственно, я буду делать еще им хвостик и гривочку, только это почему-то без ушей. Непонятно почему, куда ему делить уши. Безушная лошадь, безхвостая и без гривная. Но я все равно сделаю их. Так, и последняя вот эта вот лошадка, тоже без гривны. Вот, это даже большая катая единорожка. Вот. Ну, мне она понравилась. Вот такую вот, вот такую мелочевку я купила для LPS. Удобная коробочка. Удобно, что, кстати, здесь в этой коробочке все ячейки передвигаются. Можно, например, Какую-то ячейку сделать для маленьких аксессуаров поменьше, а какую-то побольше для больших. Например, вот так. вот Сейчас я поставлю коробочку сюда. И сюда сложу больших. вместе с коробочкой отправляется купаться. Вот эти мне вообще нравится нравятся Здоровские. и Зеркальце тоже вот это. Смотрится очень так фирменно. Вот. Это мои обновочки сегодня и google -go. за всяким хламом, главное за посылкой. Ну что, мои дорогие, это видео сегодняшнее подходит к концу. Мы с вами сегодня хотели гулять, валяться в снегу, кататься на саночках. Также сходили за посылкой, навестили бабушку и еще зашли в теплообмен. В общем, такая большая программа. Плюс у нас была распаковочка. Я была рада поделиться с вами своими обновочками, Я рассказала вам, в общем, все новости. Благодарю вас за просмотр, рада была очень, что вы были сегодня со мной. Очень надеюсь, что вам понравилось, поэтому, пожалуйста, ставьте лайки. И также желаю вам всего самого лучшего и до новых встреч, друзья. суф